подарок тем людям которые смотрят данное видео я хочу сегодня дать вам совет буквально здесь же я только что увидел вопрос который звучит так андрей андреевич пожалуйста дайте мне какой-нибудь метод который сможет быстро или позволит быстро мне выйти замуж конечно же таких методов я знаю огромное количество могу такой метод посоветовать с пятницы на субботу или с четверга на пятницу, вот прям сегодня, необходимо приобрести букет цветов. Женщина на заработанные сама деньги или свои деньги должна купить себе букет цветов. Если ей 49 лет, то погулять 49 минут. Если ей 100 лет, то погулять час. Ну и, в общем-то, гулять нужно с этим букетом не менее часа. Если букет дорогой, то муж будет богатый. Если розы или цветы длинные, то муж будет высокий, если короткий, низкий. Если цветы пышные, мужчина будет пышным. Если цветы не пышные, мужчина будет там атлетичным, стройным и так далее. Рекомендую розы. Если розы... Нет, не рекомендую, наверное. Если розы колючие, то мужчина будет колкий. Если цветы будут мягкие, красивые, пушистые, букет будет дорогой, то это быстро, на протяжении одного месяца даже, ну может быть чуть-чуть дольше, приведет вас к тому, что вы очень быстро выйдете замуж. Обряд работает, я очень рекомендую его использовать, он очень эффективный. Отмен...